Доброго времени суток, с вами Каттамхали Немецкий линкор 10 уровня Шлиффин. карта 2 брата Игрок уже знакомый Маньяк ПРО Ну реально маньяк Ну и здесь ему, если честно, повезло Эльза стрелял, снаряды летели достаточно кучно Могло прилететь По самое балуйся. Ну нет, там, да, или сквозняки или, В общем, никаких серьезных повреждений Второй залп по Бургуни Тыщенк с небольшим. А, Демойн, конечно, опасный крейсер, как начнет фугасами заплевывать. Он, конечно, и бронебойками может, но с более близкой дистанции, я думаю, по линкору. Конечно, с подручней фугасами, что Демойн и делает, но... Вот чем еще удобны торпедные аппараты на линкорах, да, не только для атаки, но и для того, чтобы примерно посмотреть, как и куда движется противник. Иногда помогает. Ну, Демойн получил свое. Всего, конечно, одна цитаделька, но все же... Можно уже ремку использовать. Пока что у Шлифена не складывается в этом бою. Урона больше получено уже, наверное, чем нанесено. Ну, пока что, пока что не летит. Чем хороша маскировка? Это дает возможность поближе подобраться иногда к противнику, да? Противник расслабиться там, подловить момент и дать в борт. Сейчас, может, получится, надо Демойна подкараулить. Не, Демойн там что-то да, выкатился, остановился, то есть Демойн играет не, не, не как дымой, я бы сказал. Да, стоит на открытой воде, ну больше как, скорее, какой-нибудь советский крейсер. Тихонечку там ползет вперед Не помню какой дальности ушли на торпеда 13,5 а, ну с другой стороны Подбираясь вот так вот близко Можно попасть под фокус Здесь потому что очень много противников находится Сразу половина вражеской команды Ну сейчас если повезет Можно это число сократить начал настреливать ПМК. Нет, не повезло. Два сквозных пробития, пожалуйста. Дистанция-то, в принципе, была убойная. Дымой наша <laughs> от страха врубила РЛС. -ку. Ну, хоть ПМК настреливает. Есть вероятность, что ПМК дымой можно быть добрать. Ну, у него там 6000. Там и... Ремк включил. Эльзас. Десятку выбивает Тут Слева линкор, с линкор Куда не доверни корпус, не спрятать блин. А вот так вроде углом к тому, углом к этому ну, Сейчас от Эльзаса можно за остров в принципе уйти Главное еще один зал пережить Очень кучно летят снаряды. 16 тысяч Эльзос выбивает из шлихана Сейчас тут не не небольшая авария произойдет, шлихан садится на мель, да? Ну, Влад, прям в остров уехал. Есть пожар на Бургуне. И не уйдет из-под дальности действия ПМК Он использовал аварийную команду На всего одну единственную ремку и, да. вот теперь остается только надеяться, что Пожар случится Ну нет, да, вот как назло Ну еще летят, летят Несколько снарядов есть все-таки, да Там уже перестала ПМК работать Но пожар один есть Навряд ли это, конечно, не добьет Потому что у него еще слишком много прочности Счет, Счет 2-1 уже уже, точнее, еще! Прошло уже 7 минут. Шлифон, да, только решил взять небольшую передышку, как кто-то где-то, да, там, эсминец его подсветил. Тут как раз где-то Флетчер недалеко находится. Ну, работает гидрокустика, да, но она скоро закончится. Ну как так вот неаккуратно на эсминцы выкатываться? Ну ты что, не видишь какая дистанция? Или настолько жадный прям, что хочешь подойти как можно ближе? Торпеды прямо по курсу. Сразу большую часть своей прочности потерял. На пустом месте. Одну торпеду Шлифен поймал, приходится сразу использовать аварийку, потому что прочности уже мало и терпеть затоп. Торпеды прямо по курсу. О, Джинан, так, кто хотел подумать, чиш там торпеды, как тут оп? <laughs> Джинан готов. Еще можно немножко передохнуть, да, Эсминец за дымами не имеет возможности в данный момент шлифа осветить. Вот и смысл, да, сидеть там в дымах. То есть дымы использовал чисто для того, чтобы уйти из-под из обстрела. Все. Даже не пострелять. Неудачно. Еще одну торпеду шлифин ловит. С затопом аварийка на КД, но недолго. Секунды остались. Приходится. Приходится еще одну аварийку использовать. Прочность уже крайне мало. 21 90, ну. Но... И одна-единственная ремка. на настолько медленные торпеды, я не знаю, что даже сидя в дымах эсминцы есть, наверное, шанс от них без проблем убежать. Сейчас надо добирать бургунь. Да. Это... Просто чудеса какие-то. Шлифен торпеды уничтожает в дымах эсминец. Ну, ну сейчас хорошо, да, ПМК стреляет с правого борта, с левого борта. Быстрее бы одного из противников побыстрее, а конечно, уничтожить, да, минимизировать потери своей прочности. Есть, готов. Один линкор. Ну, теперь успеть, да, довернуть до Эльзаса. Сейчас, кстати, Эльзас как-то не густо выйдет есть пожар но ну, все Эльзус, по моему отыграл свое в этом бою засыпает вот там пмк есть второй пожар и вот тебе Вражеский мастер ближнего боя еще одна медаль Ой, здесь какой подарок, там он стоит, авианосец. Я не знаю, что-то... Не, вон летят самолеты. Я что-то думал, странно, он на этот фланг внимания не обращал, хотя Шлифен здесь, ну не сказать, что прям в одиночку, но союзники достаточно далеко, чтобы ему с помогать. СПО. -с ну, Матимо, там какие-то свои дела. На родной получай. Как вот так, на авианосце попал в засвет и стоит себе на месте, даже и не думает куда-то бежать. Вот он, основной калибр. Один залп, нету половины прочности. Вот он, тронулся, тронулся, наконец сообразил, что движение это жизнь. Еще минус одна цитаделька. из тысяч там с небольшим остается ну что хватит два снаряда оп нет не хватает придется давать еще один залп тут ютланд решил да скажет подрежу ка я фраг что-то у меня 2000 прочности а тут оп и не успел это уже четвертый уничтоженный союзник требуется твоя поддержка ну это правда маньяк а урон опять за 200 тысяч да ну не опять там прошлый бой был за 300, там около 400, даже я бы сказал. Тут торпеды еще Монтана бортом, с... ну, лови цитадельку сразу. Оп. одну, правда, одну. Что-то авианосец перед, перед смертью скинулся, что ли, да? Больше вроде некуда да и Так, торпеды как-то дойдут. Ой, там и Буки от кого-то поймал почти, но на все лицо. Да, Монтана, преобладая в прочности в таком количестве, от Шлихана не должна была оставить ничего. Хотя у Шлихана и так остается 5800. Опять ПМК настреливает с двух бортов. Монтана продолжает рельсоходить и спокойно идет. Ну что, подарки. Лови! Две цитадели урон. Ну-ка, 300 тысяч... Чуть-чуть, чуть до 300 тысяч не хватает, но есть еще в живых два противника. Брест и... какой у нас? И Ямагири, супер эсминец японский. Они там продолжают свое нифига не победоносное наступление. Брест он выхватывает от авианосца. Думаю, там же, ну не думаю, тут видно, что без шансов практически, без каких-либо вражеская команда, да, вдвоем против Семерых. Тем более там у Бреста видно было прочности, осталось очень мало. Ну, он там еще врубил ремку, но много ли можно отремонтировать, да, тем более на тебя идут там тоже такой же крейсер Брест и еще и линкор. Магири с полным запасом прочности крайне аккуратно от... играл. Ну, иногда это может говорить о том, что, <laughs> да, такие аккуратные эсминцы команде, бывает, пользу не особо приносят, да, где-нибудь там в, кра... в краю, в краешку, да, в линию, там, шкерится по углам торпеды, накидывает с дальних дистанций, точки не захватывают, да, и ничем, бывает, команде особо не помогает. Ну, вот, минус один союзник, ничего там, отбиваются как-то. Ладно, думаю, тут уже смысл. Брест сейчас и останется только там как-то уничтожить Ямагири. Ну или просто по очкам тут в любом случае до конца боя остается уже менее 6 минут. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. минут до конца боя.